Сегодня мы будем готовить сыр моцареллу. Для этого нам понадобится 4 литра молока, 175 мг воды, полторы чайные ложки лимонной кислоты и фермент пептин Мита японского производителя. Берем холодную воду. Здесь у нас два стакана. В одном 125 мл, в другом 50. В стакан со 125 мл воды. Добавляем полторы чайные ложки лимонной кислоты. Вымешиваем до полного растворения. Упс, Нам не нужно добавить в молоко. Молоко должно быть холодным, не выше 17 градусов. Потому что тогда оно свернется. И оно в это не нужно. Размешали. Будем нагревать. Нагреть нам нужно до 35 градусов. медленном намокнуть, чтобы не подгорело. Помешивать не забываем. Наш пептин миита нам нужно развести в оставшихся 50 миллилитров воды. Нам понадобится совсем немного. Вот этот пакетик рассчитан на 100 литров молока. Нам понадобится всего лишь на кончике ножа. Вот такое количество высыпаем 50 миллилитров и тоже хорошо размешиваем. молоко нагрелось до 35 градусов для этого нужен термометр если у вас его нет можно проверить каким образом капнуть на руку температура тела 36 градусов если оно чуть чуть холоднее значит у вас уже молоко нормально сейчас добавляем сюда раствор с ферментом пептин медленно выливаем помешиваем внутри будем помешивать Газ мы выключили. После помешивания мы закроем крышкой и оставим на полчаса. Прошло 20 минут. Смотрим. Ну вот, у нас уже образовался сгусток ножом на квадратике примерно 5 на 5 сантиметров включаем снова газ и нагреваем до 45 градусов в это время мы будем помешивать наши наши квадратики аккуратно шумовочкой Довели до температуры 45 градусов. Сейчас нам нужно переложить все это. Мы сюда поместили наш сгусток. Сыворотку вылили в кастрюлю обратно, а часть поставили и ждем, пока она охладится. Сейчас немного руками можно помочь, чтобы отжать лишнюю сыворотку. Это время включаем снова газ и ждем когда наша сыворотка нагреется до температуры 85 градусов Наша сыворотка нагрелась до 85 градусов. Сейчас берем кусочек и опускаем где-то на 5 секунд. И вот нашу моцареллу, достаем систематически, растягиваем. еще не готово, плохо тянется, еще пока отрывается, значит еще нужно опустить Ну вот, он уже стал более эластичный. Сейчас мы сформируем шарики и положим в охлажденную сыворотку. И нам ее нужно было посолить. И я положу примерно, примерно, обмучать ложку. такие шарики они легко отрываются такие резиненькие а сюда опускаем их Их нужно обязательно положить потом а они поменяют форму пожелтеют если этого не сделать можно меньше размер делать наша мацзала уже готова Шарики 2 часа пролежали в рассоле. А сейчас мы достанем. Можно сверху посыпать приправами. И наслаждаться Душу вкусным блюдом. Приглашаем.